Сегодня четверг, и, как обычно, у нас в гостях Светлана Лаврову. Светлана, приветствуем тебя. Передаю микрофон тебе. Всем здравствуйте. Очень приятно с вами опять здесь находиться. Четверг, как обычно, по четвергам. И сегодня бы я хотела как раз очень много... У меня было вопросов по, по теме вечности, да? Вот, и я хотела бы ее сегодня еще раз осветить настолько, насколько я сейчас ее понимаю, настолько, эм, насколько мы ее сейчас с ребятами начинаем прощупывать, так сказать. Вот, и еще хотела бы спросить, у меня со звуком нормально, потому что еще до последнего времени мне говорят, что звук какой-то плохой. Да, все и хорошо. У тебя все Alzheimer. хорошо, все здорово, Спасибо. Вот. И я бы, наверное, хотела начать с того, что у нас сейчас есть чат, он называется «Вечный». Конечно, не каждый туда может попасть по определенным причинам. И он у нас существует два дня всего, да? два или три, по-моему, что-то такое. Вот. И очень приятно, когда слышишь такие отзывы, когда люди говорят, вот как так вот, я 20 лет ездил там по всему миру, 20 лет ездил там и в Индию, и еще куда-то, еще куда-то, что я только не делал, куда я только не обращался, какие тренинги, марафоны я только не проходил, там на ретритах был, туда ездил, сюда ездил, и оказывается, все было под носом. Вот. И когда человек понимает, что вот оно, когда он себя искал 20 лет в поисках себя, и за два дня настолько углубиться внутрь себя, когда начинаешь рассказывать самые поверхностные вещи. И когда человек это понимает, и очень приятно слышать, что 20 лет он искал то, что нашел буквально там за два дня. Вот. И это, наверное, лучше похвала, это, наверное, лучший показатель, как, как мы себя ищем. Мы все время пытаемся найти то что, то, что глубже, то, что дальше. Все время пытаемся найти то, что неизведанное. Но самое глубинное – это всегда лежит на поверхности. Вот. И как раз... И я, и в клубе мы с ребятами пытаемся, ну не пытаемся, а делаем, пытаемся, нехорошее слово, наверное, как раз делаем вот эти все процессы, чтобы они были максимально комфортными, чтобы они были максимально понятными, доступными, и чтобы человек, не… мы не привязываем человека к себе, не за кольцом, то есть нет такого понимания, чтобы закольцевать человека на себе, чтобы он постоянно и постоянно за каким-то новым осознанием постоянно возвращался к себе, к тебе, ко мне, например, да. У меня нет такой, такой цели. У меня есть цель, чтобы вокруг меня были максимально счастливые, осознанные люди. И чтобы это сделать, вот как раз я им раскрываю те самые, ту самую простоту, в которой они живут. И когда они видят, что самое простое, самое ценное, самое вот это вот, пробуждение, просветление, как это назвать, что оно все лежит на поверхности, и это все настолько просто, и когда вот до них вот это вот щелкает, и вот эти вот осознания, когда ты видишь там истерический смех или слезы там по тем же, по тем же голосовым, когда-то вот это вот идет, это просто изумительно, это настолько, это настолько клево, когда ты понимаешь, что человека вот оно пробрало, вот его, наконец-то вот до него дошла вот эта вот суть вещей, что вот вот это вот все есть и э, никуда не надо было ходить, э, то это клево. Это, это как раз тот показатель, что да, идем правильным путем, не запутывая еще больше, не, не вводя в какие-то заблуждения. А когда ты показываешь человеку, что это все просто, это все классно, то, конечно же, это действует вообще э, априори по-другому. Потому что, наверное, вот эта вот тема, которую у нас поднимают сейчас, она стала такой, наверное, я бы не сказала, что она такая вот хорошая или плохая, но она какая-то стала вот тема автономии, она стала модная, и каждый пытается по-своему ее интерпретировать и ее настолько уже развили, наверное, это неправильное слово, не развили, а настолько вот ее внедрили в наши головы, в головы тех людей, которые хотят прийти к самому себе, что она уже настолько извращенная, то есть уже сделали автономию, то есть автономия жизнь без еды и без воды сделали не как инструмент для чего-либо, а сделали как самоцель жизни. И вот когда людей спрашиваешь, вот мне говорят, мне говорят, там, Светлана, ты можешь перевести в автономию, я говорю, а зачем? И мне говорят, ну вот как. И начинают рассказывать такие вещи, которые э, они настолько неценны, они настолько э, не имеют никакого значения, когда ты находишь себя. Они настолько нулевые. И э, когда у тебя есть ценность неценности, то получается, что твоя жизнь обнуляется. И ты из нуля, вот какое, до чего бы ты ни достиг. Все, что умножаем на ноль, оно все равно приходит к нулю. И ты постоянно находишься в этом состоянии невостребованности самого себя для самого себя. И это очень печально. И мы сейчас, сейчас решили зайти с другой стороны. То есть люди, которые себя действительно осознали, которые пришли к самому себе, жизнь без еды для них, для них становится просто вот так вот по щелчку. То есть ты понимаешь, когда ты приходишь к самому себе, когда ты себя осознаешь, когда ты себя принимаешь, и когда ты уже выходишь на новый уровень самого себя, у тебя настолько уходит важность искусственных аспектов, а еда для нас – это искусственный аспект, который подкрепляется искусственными эмоциями. И вот эта вот искусственность настолько уходит из твоей жизни, она выходит практически моментально. И э, важность еды, она отпадает э, автоматически. То есть не важно, э, сколько раз ты ешь. Ты ешь один раз в день, либо один раз в неделю, либо один раз в год, либо один раз в 10 лет. Это настолько неважно становится, то есть вот это есть или не есть, ты уже, этом, ты уже об этом не думаешь, ты об этом уже не зацикливаешься, и это уже становится другая, как будто бы другая жизнь. И когда проходит вот эта вот важность еды, тогда ты понимаешь, насколько уходят все вот эти вот искусственные важности в твоей жизни, уходят на второй план. И ты становишься абсолютно другим человеком, абсолютно иным. Ты становишься настолько кристальным, ты настолько становишься чистым, и у тебя настолько другие понимания и мироощущения. Но чтобы дойти вот э, к этому с другой стороны, то есть не со стороны, что ты начинаешь голодать. То есть мы, вот многие, как заходят на автономию, с голодания, да, они начинают придумывать... Вообще, что только не придумывают. То есть они начинают придумывать, как им сделать так, чтобы не есть. То есть мне пишут люди, вот меня тошнит, от, например, от масла, от такого-то. И я его постоянно пью, потому что когда меня тошнит, я не могу есть. Представляете, как нужно издеваться над своим организмом? Другой человек пишет, вот у меня, я, например, себе сжег полость, ротовую полость, тем, что я постоянно ем перец, горошинки, перцы рассасываю, чтобы не есть. Ребят, а это стоит того. И настолько вот много всего. Мне начинают писать, мне вот вчера написала девушка, она говорит, Светлана, где вы живете? Могу ли я приехать к вам туда со своей палаткой? Я вас не побеспокою, я просто поставлю палатку рядом с вашим домом, чтобы быть вашей энергетикой. Ребят, мне это, конечно, очень льстит, я не буду скрывать, но это ничего не изменит. Это, ну, как бы, чтобы что. Здесь же дело-то, энергетика, это, конечно, клево, но когда у вас нет осознания, для чего это вам, тогда это к вам вообще никогда не придет. А когда вы приходите к самому себе, то вы тогда понимаете, как бы, а есть-то мне, чтобы что. То есть, если я не голоден, если мое тело не просит, если мне. Ну, нет желания, то, то и есть не хочется. То есть уже вот это вот искусственное желание заполнить свой день какой-то едой, потому что мы привыкли, оно уходит напрочь. Его как будто уже не существует. Ты спокойно можешь э, занять свой день чем-либо другим. И мы настолько часто стремимся к тому, чего не осознаем что это нас выстегивает, нас настолько это ломает. И вот у меня сегодня, вчера мы сделали с ребятами в клубе, в закрытом клубе тоже у меня есть другой клуб, сделали такую практику, и вот завтра у нас будут результаты. Я с вами поделюсь, может быть, кто-то тоже захочет сделать. Ведь все, многие, многие стремятся к автономии, ну да, вот наше сообщество, которое вот здесь смотрит, многие стремятся к автономии, но у нас настолько разную всех критерий автономии, разные для самого себя, что они даже не понимают, насколько они хотят там быть. И когда я говорю, ребят, давайте так, вот вы проживаете без еды и без пищи там столько-то времени, например, сутки, не будем ходить далеко. И когда вы говорите, вот если бы я был автономом, я бы сделал вот это, это, это, это и вот это. Давайте не если бы я был автоном, а вы убираете вот, например, вот сегодня после эфира вот в 12 часов, да, поскольку там он у нас закончится, попробуйте сделать эту практику. Вот вы эфир закончился, вы с этого момента уже ничего не кушаете, ничего не пьете, и как вы себя представляли автономом, начинаете жить эту жизнь, и вы посмотрите, это ваши желания или навязанные просто каким-то вот этим вот дурманом автономии. То есть, как многие говорят, вот если бы я был автоном, я бы все ночи напролет гулял. Иди гуляй. Ты не ешь, не пьешь, иди гуляй. Но начинаются сразу же отмазки. Ой, дождик. Ну, конечно, если бы я был автономом то я бы гулял. Потом там, я бы хотел, например, кататься на велосипеде. Иди катайся. Я бы покатался, но вот сегодня ветер. Но если бы я был автономом то меня бы это не остановило. Сделай хотя бы один день автономии в твоем понимании. И ты посмотришь, где твои истинные желания, а где навязанные вот этим вот пухом. И когда ты поймешь, где твои истинные желания, ты поймешь вообще, к чему идти. И я, наверное, еще вот с этой вот практикой очень у многих очень многие могут как бы не том, что узнать себя. Мы на самом деле очень мало себя знаем, да? не только узнать себя могут, но и прочувствовать. А вообще так они понимают автономию или нет? Или они просто думают, что автономия это сверхчеловек, который делает какие-то определенные вещи, причем физические. Ведь мало кто говорит: вот я хочу познать вот это. Все же начинают говорить про физику. Я хочу быть молодым. Я хочу быть энергичным. Я хочу быть здоровым. Я хочу быть тем, тем, тем, тем, тем и забывается о сути нашей. Но почему мы сделали вот этот вот клуб вечных? Потому что когда я еще раз повторю, что я зашла на такой образ жизни не потому, что я была такая вся волшебная и просветленная, а потому, что я очень сильно болела и у меня не было выбора. И, конечно же, когда у меня очистилось тело у меня начали приходить другие сознания. Но это не потому, что у меня только очистилось тело, а потому что еще и сознание начало быть другим. Если бы я в тот момент бы ела какую-нибудь очень легкую пищу, и, например, у меня бы не было этого заболевания, при котором я не могла даже ходить, то, скорее всего, моими осознаниями я бы тоже пришла к этим моментам, я так полагаю. И когда вы приходите к самому себе, когда вы начинаете чувствовать самого себя, вы начинаете чувствовать, как вы, как устроено ваше тело. Потому что я уже говорила и в открытом эфире говорила, мы настолько не чувствуем свое тело, мы настолько отрицаем все, что у нас есть, когда нам говорят, а зачем вот нам ЖКТ, а зачем нам вот это, а зачем нам вот то. Ребят, дело не в ЖКТ. Каждый наш орган отвечает за определенный сигнал, который дается телом, чтобы тело выбросило его наружу, чтобы мы могли распознать, что творится. Понимаете, мы настолько, мы как антенна. Вот я уже приводила пример. Давайте я приведу пример самый простой, который вы можете проверить, но его проще всего проверить. Вот, например, сил селезенка наша селезенка она отвечает за за интуицию и если у нас грязное тело мы селезенку не чувствуем интуиция у нас иногда проскакивает но не всегда и можно отследить вот такой это просто с селезенкой почему пример потому что это проще всего прочитать вычитать где-то еще что-то самый такой распространенный наверное пример и если возьмем, например, автокатастрофы, да, то во многих автокатастрофах у людей лопается селезенка, удаляют после автокатастроф селезенку. Что, о чем это говорит? То есть селезенка нам дает сигнал нашей интуиции, что не нужно туда ехать по каким-то причинам, не нужно туда ехать, не нужно садиться в эту машину, не нужно с этим водителем, там еще что-то. Нам дает интуиция эти знания, мы их по каким-то причинам не хотим выполнять по разным причинам. Мне нужно туда попасть, я обещал, это дешевле, это еще что-то. Различные причины, которые нас именно вот держат в нашем вот этом вот физическом мире. Мы отрицаем эту интуицию. После отрицания интуиции, то, то есть наша интуиция не выходит наверх. У нас получается, что у нас селезенка напрягается, потому что мы ее не прочувствовали, не, не дали ход вот, этой, вот этому всему круговороту. У нас она напрягается, и при любом, ну не при любом, при ударе, например, не обязательно же, почему селезенка рвется, не потому что в селезенку удар пришелся, а потому что она на взрыве, на, на таком... Она настолько напряжена, что любой вот этот вот щелчок, она поэтому селезенка сразу же... Стопа наша, когда... плоскостопия, плоскостопие, плоскостопие – это наше зрение. И каждый наш орган, он определяет то, что у нас есть внутри для объединение с внешним миром. Наш внутренний мир объединяться должен с внешним. А наша физическая оболочка, она просто нас защищает от определенных вещей. Но мы настолько себя не знаем, что мы наши органы не чувствуем вообще. И когда мы их не чувствуем, мы не можем говорить о каких-то более глубинных вещах. О каких-то более значимых вещах, и о каких-то более таких вещах, которые нам на сегодняшний день кажутся, не знаю, какими-то абстрактными, сказочными, там еще что-то. Вот. Я к чему говорю? Это я говорю к тому, что когда мы очищаем свое сознание, когда мы даем своему сознанию прийти к определенным вещам самого самопознания, которое у нас есть внутри, у нас раскрывается абсолютно другое у нас раскрываются э, те вещи, которые, э, на которые бы мы никогда не обратили внимания, хотя все лежит на поверхности. Я вам приведу просто поверхностные несколько примеров. Конечно же, я не буду сейчас все это выплескивать на вас, потому что не все подготовлены э, морально к такой информации, э, и не для всех это информация, да, не, не каждый к ней готов, поэтому это не страшно, вы все равно придете, если пойдете к ней. Например, смотрите, все лежит на поверхности. У нас есть, э, от мамы и от папы, у нас есть хромосомы. Да? Хромосомы ⁇ это код нашего физического тела. Почему мы бываем похожи, там, э, говорят, глаза мамины, волосы папины, ногти того-то, ноги того-то, э, сам такой-то, еще такой-то. Это код наших хромосом, это наше физическое тело. Наша ДНК, вы же видели, там две структуры идут. Наша ДНК ⁇ это... Э, Код мамы и папы, который длится, то есть ДНК это не просто мама и папа в одном поколении, да? это, это линия мамы, линия папы это код физического ДНК. Хромосомы это код внутреннего ДНК. ДНК. Хромосом это физическая ДНК, О, физическая эм, код, а ДНК это внутренний код. Точно так же от мамы и от папы полностью вот туда. Сколько поколений, неважно, 100 поколений, там 200 поколений, вот сколько вот они существовали, и это все в нас сидит. И если мы подберемся к этому коду самого себя, ребят, никого то не снаружи нам нужно кого-то исследовать, а только самого себя, то эта вся генетическая структура нам будет открываться это настолько все лежит на поверхности что мы этого не видим почему например наш э, спиной мозг когда у нас есть какие-то серьезные заболевания как правило касающиеся э, скорее чаще всего физического аватара почему функцию берут оттуда врачи потому что в спинном мозге находятся э, бессмертные клетки они не умирают они э, даже если вы возьмете когда человек уже умирает там клетки, они будут живые еще очень длительное время, пока они не разложатся по каким-то причинам. То есть в мертвом теле понятно, что уже куда им. Именно там, когда берут функцию, ну, по-моему, называется, да? Не понимаю, потом. Там можно выяснить, какими механизмами можно спасти твой аватар, потому что там идет не только структура твоя, но и структура полностью вот этого всего твоего периода, всей, всей твоей генетической генетического кода. И представляете, если мы своим неподготовленным, неподготовленным умом, пусть назовем его умом сначала, да? неподготовленным умом, если мы подберемся к своей, к своей хромосомной, к хромосомному коду, к ДНК-коду, еще и к своим бессмертным клеткам, чтобы реорганизовать себя в постоянном теле, таком, какой нам, нам нравится, неподготовленному мозгу. Это же будет кошмар. То есть это, представляете, мы можем, например, у моей бабушки были ярко-рыжие волосы. Я, например, сегодня раз такая, хочу я ярко-рыжие. Это же в моей ДНК есть. Я раз их вы, вытащила, ярко-рыжие волосы. А у мамы была блондинка. А через неделю такая, я хочу блондинкой. И через неделю блондинка. Это хорошо. Это вроде бы никто и не заметит сейчас. Но если, например, мне взбредет голову, там, например, там, к примеру, по маминой линии там все такие маленькие, стройненькие, хрупкие, вот я такой захотела, а по папиной линии там высокие модели. Вот и я такая думаю, о, сейчас модели в моде, я такая буду модель. И вот я ходила на работу неделю метр пятьдесят, а через неделю пришла такая метр девяносто. Метр это же ненормально, то есть человек будет, как он будет на это реагировать, скажет, о, это, это что такое? Но это в нас заложено, и мы это распаковать не можем, только лишь потому что мы, а, ну как мы это распакуем? То есть у нас сознание-то к этому не готово, и чтобы вот это подготовиться, то есть в нас уже вот это вот все бессмертие, оно есть, то есть ты можешь себя реагировать, отправить какой, какой ты хочешь быть почему исследуем лингвистика волновая структура когда у нас идет я уже говорила да вот эти вот заговоры почему у нас слово у нас слово тоже закодировано то есть мы находимся в зоне многочисленных кодов и все эти коды, мы их все знаем, но по определенным причинам мы их забываем. И мы их начинаем забывать а, только после того, как мы а, приобретаем, после чувствования, приобретаем эмоции. Мы как раз это с ребятами тоже проговаривали, откуда что идет у нас, что такое чувствование, эмоции, потом у нас идут мысли и так далее и тому подобное. То есть, когда у нас чувствование это наше родное, это наше то, что у нас есть изначально, это наше базовое. Мы вообще очень чувствительные люди, но так как мы себя пытаемся укрыть и загородить от всего, мы начинаем себе через какое-то время, когда мы рождаемся в каком, в, у каждого в определенном возрасте, ребеночек уже начинает эмоционировать. Вот это вот эмоция это как раз закрытие нашего чувствования. И когда мы закрываем наше чувство, приходим к эмоции, это первая, первая наша одежка, когда мы защищаемся, первая наша защита. И когда мы уходим от, эмоцион... от, от чувствования, когда мы уходим к эмоционированию, то наш код уже на фоне эмоций, он как будто бы закрывается, чтобы мы не могли уже на уровне чувствования его полностью выдать. потому что но это будет в этом мире, это будет не совсем нормально, потому что вы видите, да, есть некоторые люди, которые, ну, просто вот такие вот, они вот все отдадут, все раздадут, вот они вот прям такие вот, все клёвые, все классные. И как ни крути, 70%, ну, минимум 70%, наверное, все таки ими пользуются. С благом, но пользуются. Поэтому в нашем мире, чтобы прийти к какому-то, к определенному такому, структурному пониманию, что такое бессмертие, которое уже у нас есть априори в нашем аватаре, которое мы можем подправить так, как бы нам хотелось. То есть неважно, сколько тебе лет. Ты, если ты в 70 лет осознал это, если ты в 70 лет это принял, то в 70 лет ты можешь регенерировать свое тело до такой, до такой структуры, до которой тебе нужно. Например, в 30 лет я выглядела так, у меня была кожа такая, зубы такие, волосы такие. Это легко можно, потому что это же в тебе уже есть. Оно же никуда не… Ты же это не вынесла с мусором. Это в тебе есть. Тебе просто это нужно регенерировать. И именно поэтому, именно вот это и сейчас, на сегодняшний день, я изучаю, я раскрываю, и мы с ребятами организовали вот этот вот клуб. Он, он сейчас пока виртуальный, потом он будет физический то есть куда можно приехать и пообщаться друг с другом. В том числе, и я так понимаю, что там хотелось бы нам, у нас как бы есть уже планы встретиться с, не, с некоторыми профессорами, которые занимаются этим, занимаются давно. Но на общее обозрение никто никому не дает это выносить, потому что это неудобно некоторым людям. Вот. Поэтому вот сейчас, сейчас смотрим в этом направлении, и если кому-то интересно, то присоединяйтесь. Вот Здесь только. Да, вот Слава пишет, вечные перестают есть, когда им это надоедает». Да? Сначала он себя осознает вечным, а потом становится автономом. Ребят, еще смотрите такое самое простое, что может быть, чтобы вы понимали, насколько мы действительно вечные. Вот у нас клетки, они постоянно регенерируют, и э, если мы их не сможем, э, как бы вращательный вот этот вот элемент сделать, мы будем внутри тухнуть. Мы э, мы как бы разъедаем сами себя. Не еда нас разъедает, нас разъедают наши вот эти вот клетки, которые постоянно крутятся. Максимум, что мы можем сделать, мы начинаем отдавать. То есть смотрите, организм женщины себя может копировать много раз. Не будем говорить, сколько женщина может родить, да? потому что это уже другой вопрос, просто чтобы вы поняли вот эту саму структуру. Женщина себя повторяет несколько раз. Представляете, как ее организм рассчитан, что она может, и может, и может еще, еще, еще такого же человека сделать, как она сама? Как вы думаете, она себя может сделать, если она кого-то другого сделала? Конечно, может. Мужчина, который делает и делает и делает тоже своих копий, своим путем. Он может сам себя сделать таким, какой он, каким он хочет быть. Конечно, может. И он может точно так же регенерировать себя ровно столько времени, сколько ему нужно будет, чтобы познать эту плотность. Понимаете, все на поверхности лежит. Нам просто это нужно осознать принять что я это есть что я это могу и идти дальше в процессе углубляться чтобы вот все что лежит на поверхности чтобы это осознать мы все время пытаемся куда-то залезть все время пытаемся кого-то куда-то копнуть и все время мы как мучители для самого себя мы- то начинаем себя голодовками мучить то мы начинаем ездить искать себя годами годами по разным странам по разным учителям по разным еще чем-то а учитель вам не может показать то, что лежит у вас перед носом. Он говорит, ну вот, бери, ты говоришь, где я? Ты как слепой котенок. И вот самая это, наверное, вот эта вот фишка, чтобы правильно донести, что все у тебя перед носом. И когда у тебя приходит первое осознание, вот это вот самая важное, точка отчета, на которой ты сейчас находишься, тогда у тебя идет как снежный ком, ты начинаешь себя познавать, познавать, познавать. И все, вот это вот стороннее, которое ненужное, которое тебя может оттянуть от процессов самого себя, оно просто начинает отваливаться автоматически. Да, ребят, давайте я тогда прочитаю почитаю вопросы. Нелли. Александр, здравствуйте. Нелли. Добрый вечер. У меня уже семь дней без еды, но не спать не получается. Наверное, из-за того, что пью немного воды. Ну, если хотите спать, так спите, значит, ваш организм еще не готов идти. Зачем вам идти, у вас какие-то аскезы, это же будет не... Ну, не в кайф. Да, сон от воды в том числе. Светлана, приветствую. Человек, ставший автономом, он и становится вечным бессмертным. Эль, лето еще не все основные составляющие. Бессмертные кушают, но хоть иногда раз в десять лет. Нет, автономия не равно бессмертие, а вот бессмертие равно автономии. Немножко с другого пути. Я бы так сказала. Это я сейчас так это чувствую. Я не знаю, как это будет лет через, год через два. Я вам обязательно расскажу. Здравствуйте. Смотрю все время ваше видео. Раньше практиковала автономию, не спала пару дней, пытаюсь вернуться, но не могу сейчас. В такой позе еда воспринимается по-другому. Интересно пока. Здорово. Пить на автономии, но хоть раз в месяц – это приемлемо или не шагу вправо и влево? Смотрите, автономия, в моем понимании, это когда мы убираем рамки границы, когда мы выходим на истинность себя, когда я просто большой, когда у меня нет вот этих вот ограничений. А если вы выходите в ограничения, из одних ограничений еды, уходите, перепрыгиваете в другое ограничение, Не еды, то какая-то автономия. Какая разница, в каких ограничениях вы стоите? Нужно выходить из ограничений. И чтобы выйти из ограничений, вы через голод можете исцелить свое тело от каких-то заболеваний. Но через голод выйти в автономию очень сложно. Ну, прям крайне сложно. А через осознание это можно. Вот, пока вы начинаете себя вот так вот ограничивать, проводить какие-то аскезы, э, ну, вам будет очень тяжело. Вам будет очень тяжело, и когда вы уже устанете от этого, вы, может, вообще скажете, да не бывает этой автономии. Почему многие говорят, это ерунда, все это автономия. Нету этих неедов. Потому что сам пробовал, пробовал, пробовал, вот в этих качелях качался год, два, там, кто, кто сколько. И когда ты не можешь зайти, ты думаешь, ну как, я же, что, я не такой, что ли? Ну почему он, она как бы зашла, а я нет? Ну как так-то? Нет, значит, либо она какая-то не такая, либо она врет. А со мной это точно все нормально. Просто не тем путем. Когда мы идем через аскезы, ну как, ну тело ты что? Оно в конце концов сорвется. Вы же, вот смотрите, вот вы, например, держите кулак, вот вы его сжали очень-очень сильно. Вы его все равно через какое-то время разожмете, другого варианта не будет. Разожмете и скажете: ну его нафиг, пойду я лучше пельмени с пивком. Это не тот путь из ограничения в ограничение. Нет, ну сколько вы продержитесь? Ну год, два, три, а что потом-то? Если у вас нет развития, невозможно стоять на месте, невозможно ты либо вниз пойдешь обратно вот в еду причем в еду бывает в такую что прям в жесткую еду либо тебе нужно идти в следующие какие-то познания себя просто так что я вот автоном я не ем и занимаюсь всем тем чем я занимался но я не знаю как как это возможно то есть твое тело облегчается тебе твои клетки раскрываются вы поймите что у нас в каждой клеточке Целый мир нашего, нашего рода в каждой клеточке. И куда ей раскрываться, если ты ее не чувствуешь? Она же не раскроется. У тебя пойдет конфликт внутреннего и внешнего тела. И что ты тогда будешь делать? Как ты это будешь тогда воспринимать? Как тебя либо туда запрет, либо ты туда пойдешь? Ты не сможешь остаться на одном уровне постоянно. Я, я, я не знаю просто, я ощущаю это по-другому. Вот, сначала он себя осознает вечно, а потом становится автономным. Да. Аватар изнашивается по-любому, и его приходится менять. Можно и пить, и есть свой график входа, выхода. И своя автономия. Да, сейчас это условное явление, оно очень даже возможно. Вы, когда маленькие, ползаете постоянно, вот взять какого-нибудь ребеночка, да, вот они ползают годами. И что? Они становятся старше, у них коленочки становятся еще красивее. Они у них не стираются. У них нет такого, ой, этого смотри, у него все колени стерты, кожи не осталось, видимо, долго ползал, видимо, ему уже больше пяти лет. У нас, у нас клетка перестает размножаться, делиться, регенерировать по определенным причинам, которые заложены вот здесь, понимаете? И когда мы будем себе ставить вот эти вот ограничения, когда мы не будем вот вплотно видеть то, что с нами происходит, мы никуда не придем. Вот вы режетесь, вы же часто режетесь об бумагу, об, э, не знаю, об траву, об нож, еще об что-то. У вас почему все затягивается и затягивается? Затягивается и затягивается. Но почему нет такого, что вот ну, в этом месяце вот э, я уже четыре раза порезалась, все пятый – это лимит, больше уже не затянется. У нас нет этого лимита. Вы сами себе ставите лимит вообще во всем. Любовь – это не шутка. Серега. Серёга. Всегда ощущала, что человек бессмертен и не понимала, что за ерунду вокруг происходит. Зачем умирают? Ведь столько вопросов, на которые нужно получить ответы. И вопросов, и интересов еще больше. Клево. А где, в какой стране будет этот клуб? Ну, скорее всего, в Сочи будет. Так, я ребенком ела, со слезами заставляли, только в 40 поняла, что нас подсаживают на еду, ведь понимаю, что нельзя, а вода и того хуже. Клуб в Телеграме, ссылочки в описании, можно Свете написать. Спасибо, Мариш. Куда обратиться по поводу всех этих практик или куда написать? Вы упомянули какой-то чат, благодарю. Все ссылочки, ребят, будут под видео, да, Автополстар всегда оставляет. Там три чата, какой из них. Напишите в личку. Свет, улыбка не схватит своего лица. Спасибо, Слав. Школа автономии. Да, и школа автономии. Школа автономия она открыта. И Лаврова Светлана тоже группа открыта. Можете туда написать, можете мне в личку написать. Вот как хотите, так и сделайте. Как вам будет удобнее? Ребят, если есть в зуме вопросы, можно зачитать, потому что я не вижу переключать так почему-то или я просто не, не умею. Светлана, добрый вечер. Можно вопрос? Да, нужно. Да, нужно. Вот, спасибо большое. Вы в, в самом начале озвучили такую фразу, что пока человек не придет к себе, то как бы в автономию он не попадет. Потому что вы сказали, я с вами согласен, что автономия это инструмент, а не сама цель, но uh -huh. возможно для, нек для некоторых людей это и может быть целью и я здесь в Чехии очень много с этим сталкивался, когда мы, я здесь в зуме много показывал, этот Петр Тихий и он делал ретриты, а я там делал психологическую поддержку, я смотрел на этих людей которые переходили как бы на прану, здесь в Чехии они называются пранаеды, и для них это было конечной целью, депривация это вообще была для них запредельная. Но вернемся шаг назад, вы озвучили фразу, пока человек не придет сам к себе, вот могли бы вы как бы расчехлить и дать пару конкретных примеров, что значит прийти, и к себе что значит к себе что это есть к себе это мы же не знаем кто многие не знают кто я есть и все начинают оперировать вот такими знаете воздушно-философскими понятиями которые я вообще не люблю Но для меня для моей структуры видимо самопознание это никак не ложится то есть они начинают, кто я есть, я есть все, я есть энергия, я есть, начинается вот это вот бла-бла-бла-бла-бла-бла. бла И человек второй это говорит, ну как бы, а я тебя вот ощущаю физическим, ты, кожаным, с волосами, как бы, а ты есть, говоришь, что я есть все, а я вижу, что шкаф это не ты. Вот. И вот эти вот понимания, которые, вот я есть все, как бы, наверное, они вот такие вот воздушные, которые бесполезный в моем понимании а прийти к самому себе это когда ты начинаешь осознавать из чего ты состоишь то есть ты это но ну, это очень сложно в двух словах сказать да вот смотрите вот мы например говорим там я например говорю говорила себе да вот у меня там, например, какие-то есть мысли. Думаешь, и я слышала, вот нужно, нужно остановить поток мыслей, нужно остановить там это. Я думаю, как остановить поток мыслей? Для меня это вот пустые слова, которые бла-бла-бла ничего для меня не несли. И я начала свое личное расследование в меру своего понимания. То есть я думаю, мысли как бы они чьи? Они же мои, они же в моей голове. Значит, они в моей голове. В моей голове. Значит, есть я. А где я? И когда ты начинаешь искать себя, вот этот вот первый щелчок. Попробуйте найти себя. Я как такового его не существует. Но это я вам сейчас говорю слова. Но вы вот эту технику, она самая простая. Вы можете ее испробовать. И вот когда вы осознаете, что я не существует, а вы существуете из определенных каких-то критериев, которые вы можете поменять в меру своего осознания происходящего мира. И вот это уже как раз и будет, когда вы начинаете собирать себя. И после сборки самого себя вы уже будете понимать, а что вот это, а как вот это, а куда вот это. Потому что вот эти вот праноеды, которые мне… Я клёво, я знаю, что есть вот эти вот праноеды, но если он праноед и умирает в 70-80 лет, то как бы, а что что тогда, смысл этого всего? Ведь если мы остановимся вот просто на этом пронаедении, и просто чтобы была экономия из магазинов, что ты просто не кушаешь, тебе не нужно покупать там какую-то туалетную бумагу, и на, на, на смыв фекалий меньше воды уходишь, что ты сэкономишь. Но я считаю, что это не то, к чему нужно прийти, это мое мнение. То есть я понимаю, что если мы говорим о том, чтобы не кушать и не есть, то как бы нужно для чего это делать? Что ты хочешь дальше? Просто ты хочешь всем рассказывать, что ты не ешь и не пьешь? Просто, что ты, тебе удобно летать на самолете, что тебе не нужно по кафе ходить? Что ты не ждешь и не выискиваешь платные туалеты после того, как ты в летнем кафе пивка попил? Но не знаю, это как бы не, не те хотелки, которые мне бы хотелось, хотелось осуществить. Я именно хочу, чтобы прочувствовать свое тело, чтобы именно раскрыть вот этот вот код бессмертия, чтобы свое физическое тело, оно мне, мне, чтобы я в нем могла осуществить те понимания этого плотного мира, в этой плотности, которые мне будут доступны именно на этом уровне восприятия. А потом, возможно, это тело не нужно будет, но я пока не знаю, это пока только мои предположения, но точно не ради того, чтобы просто не кушать. но ну, а, светлана туру туру -ту туру -ту -ту -ту -ту. а, Ну, а, во первых <laughs> вы сказали интересную фразу то есть а, если там автономы как бы умирают 70 лет но а, вот а, вот эта тема возникла ну как бы я с ней столкнулся когда мне было 55 и вот тогда я только слышал о джаз мухин и приезжал в Чехию Манфорд и вот здесь как бы и был Санфайер и вот как-то началась эта движуха и вот те люди, которых я здесь знаю в Чехии, они как бы вот э, находятся в режиме пронаследия, но как бы они еще не умерли, то есть еще нет тех людей, которые как бы перешли на прану, но здесь в Чехии, потому что здесь это ну тема как бы новая пока еще а вот здесь еще я жарю Джас мухин было это это Ладно, одна... не эфир. Не эфир, ну... света а, а второе а вот это то что вы сказали что люди как бы вот этой экономии и магазин и аэрофлот может, это как бы э, между ступень, то есть через это как бы все проходят, а потом уже вопрос, кто остается на этом уровне, а кто-то движется дальше. Поэтому, мне кажется, у вас более далекие цели, а кому-то вот э, как бы хватает и этого. Ну, я не знаю, мне кажется, на этом... Если вы, если вы остановитесь на этом уровне, вы, вы все равно слетите через год, через два, через пять лет. Если не пойдете дальше, это выстигнет, как бы. Но это не цель, это какая разница, как вы доживаете свое физическое существование в еде или нет, какие тогда у вас прелести, ради чего вы это делаете? Если еда как минимум дает какие-то эмоции, круг друзей, где вы можете пообщаться, где вы можете там. А, не знаю, там побаловаться все вместе там чем-то, да? То это одно. А когда у вас этого нет, то что тогда вами движет? Нарисовать больше картин, сшить больше башмаков, э, ну как бы чтобы что? Нет тогда вот этой нужды. Вы, вы, вы вылетите с этого состояния. Вам не будет оно интересно. Вы им побалуетесь. И все. Ну я с вами здесь абсолютно согласен в отношении. но а тогда если мы у этого, могла бы вы хотя бы вот пару фразами обрисовать, для чего вы используете эти, ну, бессмертие, насколько я понял, вы хотите как бы в этом плотном теле больше, я не знаю, что, познать этот мир или что-то создать или... Ну да, мы же вообще ничего про себя не знаем. Вот смотрите, вот... Ну, практически любого. Он знает про себя, он знает, он думает, что кто он есть, кто как ему преподнесли его самого. Он знает своих родителей, он знает своих бабушек уже в лучшем случае, и в идеальном случае он знает своих прабабушек. И это называется его род. А я хочу познать вообще откуда все зародилось. То есть смотрите, у нас есть, например, озеро Байкал. да Это одно из самых величайших озер всей планеты. Самое большое озеро, которое приравнивается к морю, оно какими только его мифическими свойствами не награждали. Но есть некоторые писания, в которых говорится, что именно в озере Байкал раз в тысячу лет приводили туда определенные, приходили туда люди, чтобы сделать какие то ритуалы определенные, чтобы омовение сделать, там еще что-то. Раз в тысячу лет. То есть это понятно, что человек жил не тысячу, и не две тысячи лет даже. То есть не сказали же, что два раза в жизни. А раз в тысячу лет. То есть человек жил столько, сколько ему нужно было осознать вот в этой плотности. Он мог и 10 тысяч лет прожить. И вот мы настолько вот этого всего не знаем. Неужели это не интересно? Меня это просто завораживает. Мне просто это интересно. Мне интересно, что будет было там. А от того, что я буду знать, что было там, я могу привет. понять, что будет там. Это же, это же великолепно. Светик, Да, Светик. Да, Андрюш, говори. Светик, привет. Насколько, привет. насколько реально привет. вот это вот бессмертие? Вот почему этот прохладжане, который сто лет до ста дожил и дальше не смог? Почему он, он не ел, не пил? Почему вот, Как ты думаешь? А? Ну, я просто уверена, потому что не распознал вот этот вот ход. То есть я же тоже думала, что как бы, ну, бессмертие это, конечно, клево, это, конечно, классно, но вот как бы, но ну, мы же до него не дойдем. И только сейчас мне стали открываться эти моменты, что оно все лежит на поверхности. Когда ты научаешься видеть то, что лежит на поверхности, тебе открывается просто таким фонтаном все. И вот эти вот вещи, которые мы начинаем их не просто интерпретировать, а почему так, а почему так, и а почему так? И когда ты начинаешь прослушивать каких-то ученых, созваниваться с какими-то учеными, которые эту тему исследуют. И когда они тебе подтверждают каждый момент того, что ты уже проживаешь, ты понимаешь, что внутри тебя такой потенциал, который не раскрыть это просто преступление. Если ты его не раскроешь, зачем ты здесь? Мне кажется, что нас, мы вообще сами себя изжираем только лишь потому, что. Мы очищаем для следующего, не получился следующий, не получился следующий. Это как, знаете, как кошка, когда рожает котят больных, она их съедает на второй, на второй день, на вторые сутки. И здесь получается, только у нас чуть побольше времени. Мы сами себя сжираем к 70-80 годам, потому что мы не состоялись в определенном периоде. И если я не раскрою в себе этот потенциал, я точно так же умру. И то, что я кушаю или не кушаю, это вообще не сыграет роли. Но в чистом теле я умру. Кому от этого будет легче? Ну, сделают мне скрыть скажут, ой, ты боже мой, как у нее там все чистенько. И что? А вот если я, я все-таки докопаюсь и раскрою вот этот вот генетический который есть во мне, и у меня знание этого генетического кода есть самое-то, что интересное, вот тогда уже будет процесс повеселее. Согласен, спасибо. Удачи, давай, держись. Вот да, там, там рука еще... поднята. Ага. Да, тихий вроде как. У вас микрофон даже, по-моему, уже включен, но вас не слышно. Поэтому он и тихий. Все выключены. Там был вопрос созданности. Ну и вообще жаль. Ой, Андрюш, что-то ты подвис. Еще раз скажи, пожалуйста. Как жрать перестать. Я не услышал ничего. В знали, чате спрашивали, знает. как осознанность, а я тебя как перестать. А. а ты с другой стороны зайди, и тебя она сама отвалится. Не с той стороны заходишь. Со стороны как... неедения не зайти на бессмертие, это когда у тебя а, твой аватар говорит, все, ты больше, либо ты сейчас уходишь из этой жизни, либо ты перестаешь есть. Экстренный случай, в моем случае экстренный. Во всех других нужно заходить с другой стороны, иначе это просто будет голодовка. Сейчас хорошо слышно меня? Да. Там в чате был такой вопрос, как прийти к этой осознанности, но я от тебя говорю, как перестать ждать. Как прийти к этой осознанности? Ребят, ну в двух словах тут не скажешь. Тут же понимаете, что прийти к этой осознанности, нужно, нужно понять, нужно с вами побеседовать, а почему вы не хотите к ней прийти? Что вас страшит прийти к самому себе? Это же один из главных вопросов. То есть ваша осознанность, она же никуда не делась, Она не приходит по понедельникам в почтовый ящик. Она уже есть в вас. Но вы ее ни в каком виде не хотите раскрывать перед самим собой. Почему-то, почему-то вам удобно жить в том мире, который вы для себя создали. Это ваша зона комфорта, и вы из нее выходить не хотите по определенным причинам. И здесь нужно разговаривать с вами. Нет единого рецепта для всех. Единый рецепт – это все, что лежит на поверхности. Но не каждый может взять из этого рецепта то, что нужно ему. Хорошо, спасибо. И тихий, у тебя опять микрофон открыт, и ты молчишь. И рука поднята. Сейчас я вопрос зачитаю с чата, подожди. Ага. В теле может не хватать энергопроводимости для автономии. Санек Фортуна спрашивает. В теле может не хватает энергопроводимости для автономии? Ну, я даже не, не понимаю этот вопрос. Что значит энергопроводимость для автономии? То есть, чтобы не есть и не пить, нет, нет энергии, но, конечно, нет энергии, если у вас нет энергии, потому что это круто, потому что тебе купили новые кроссовки, потому что это то, потому что это это. Ну, блин, ну вы сколько пробежите? Ну, максимум круг вы пробежите. Потом скажете, я не могу, я не хочу, я еще что-то. А если вы понимаете, что вы бежите, чтобы что-то, то уже другой вопрос. Смотрите, вот если кто-то бегал, наверное, видели такие моменты и неоднократно. Я просто очень часто нахожусь на э, спортивных площадках. У меня сыновья ну, занимаются футболом. И там как раз есть вот эти вот беговые дорожки. Ну, наверное, на каждом стадионе, на каждом игровом поле такие есть. И вот я смотрю, например, вот мужчина, возьмем мужчину, неважно, мужчина это или женщина, одинаковые реакции. Вот он бежит уже вот все, на, на изнеможение, он уже не может бежать. И тут приходит на беговую дорожку, такая вся красивая, подтянутая, с приятной попкой, там девочка какая, и побежала. Вы не представляете, у него силы просто как ниоткуда приходят. Он ее так обгоняет, он так начинает перед ней горцевать, что у него второе дыхание просто открывается моментально, потому что он понимает, для чего это ему нужно. И здесь точно так же. Как вы войдете на автономию, если вы не понимаете, для чего это, если вас не захватывает то, что, вы, что будет дальше, но ну, перестанете вы есть. А дальше то что? Если вы не понимаете этого процесса, что, что будет дальше, вы не будете это ничего делать. То есть я говорю, что если вы заходите со стороны неедения, то это для исцеления, для облегчения своего физического тела. Это здорово, это клево, это классно. Но дальше, если у вас не будет дальнейших целей, вас выбросит с этой автономии, вы не будете понимать, для чего это вам дальше. Вы исцелились, вы излечились, вы прекрасны, вы молоды и у вас много энергии а дальше то что если вы не будете заниматься дальше продвижением самого себя то вам это уже будет неинтересно. интересно это какое увлечение рисование картин я не знаю вышивание крестиком там еще что-то стрижки какие-то там нравится там по но когда вы насыщаетесь этим если у вас нет дальнейшего развития то есть вы не можете все время рисовать кружочки, вам хочется нарисовать уже больше там дальше, цветочки, еще что-то, еще что-то. И если вы будете рисовать только кружочки, вам в конце концов надоесть, вы, вы уже не развешите тысячу картин по своему дому одних кружочков. Если вы не идете вперед, вас отбросит назад. Нет точки, которая стоит, у нас все движется, ее просто априори нет, у нас даже планета движется, нельзя стоять, вас все равно куда-нибудь откинет. Выберите, куда вас откинет, сделайте свой выбор, не чтобы вас откинуло, чтобы вы пошли вперед. Светик, тут вопрос, сейчас я тихо его зачитаю. Угу. Так, не получается. А, Ветхом Завете описывается, что до потопа люди жили более тысячи лет. А потом, когда стали мясо кушать, возраст стал уменьшаться. Странно, что во время Достоевского 40 лет это уже старики считались. И что, я что-то не понял вопроса? Ну, смотрите, я немножечко... Здесь как бы не столько вопрос, сколько, наверное, история, да. У нас в определенный период времени было массово, что... почему раньше... Рожали по много детей, Родители, старость родителей наступала в 35 лет, чтобы хотя бы до старости родителей дожил хотя бы один ребенок, потому что была очень великолепная смертность. Она просто поглощала все вокруг. Но вы не забывайте, вот эту смертность нам показали, это именно тех, тех людей, которые были смертными. С того периода есть несколько людей, которые существуют до сих пор. Просто то, что мы об их не знаем, не можем пощупать, это еще не говорит о том, что их нет. Это первый момент. Второй момент то, – что, то, что мы читаем в Библиях либо в каких-то писаниях. Это книги, как, наверное, уже многие из нас знают, это зашифрованные книги. И если кто-то умеет читать между строк, то они видят абсолютно другую картину. А кто просто читает по написанным буквам, то они это воспринимают так, как ложится на их, осознание нашей социализации не больше, потому что некоторые моменты, которые мне, например, написано вот то то-то-то, когда я начинаю внутрь заглядывать и открывать вот это, что, смотрите, как написано, вот для чего они говорят, о, а мы даже об этом не подумали. И вот эти вот все книги, они зашифрованы для, для того, чтобы, потому что когда мы их познаем, мы перейдем на следующий уровень самого себя. И когда нам говорят про тысячу лет, что жили тысячу лет, там же в книгах написано, но мы уже только, мы слышим только тысячу лет, но мы не слышим, что там написано далее. Далее там то же самое прописано, что эти люди потом, когда они делали, все делали в этой плотности, они уходили в следующую плотность. Ни тела их физически не оставались, ничего. Вы дальше-то заглядываете, а куда они уходили? Вам это разве не интересно? Почему мы зацикливаемся только на том, что видим э, черным по белому? А между ними-то знаете, там цел, цел, целый космос между этими строчками Светлана, ну понятно, что вы продвинулись очень далеко, и по всей вероятности перед тем, как вы как бы, вошли в эту тему, у вас э, был как бы, режим взаимоотношения с людьми один. То есть у вас было другое мировоззрение, э, восприятие себя, людей и так далее. Э, как изменилось на сегодняшний день ваше взаимоотношение с людьми? Потому что вы вот, как бы, четко обрисовали, а что дальше, а, ну, почему не двигаетесь? с кем вы вообще тогда по факту общаетесь, и э, как вы себя комфортно чувствуете вот, в окружении людей? Я себя очень комфортно чувствую в окружении людей. Я, во-первых, я э, не скрою, я люблю побыть одна. Мне очень нравится быть самой собой, мне очень нравится изучать какие-либо э, трактаты, писания, то, что лежит э, мне это доставляет огромное удовольствие. Но в то же время меня... ...люди. Они настолько мне открываются, И сейчас у меня восприятие к людям, оно, оно изменилось, да. И на сегодняшний день я в своем мире позволяю им быть такими, какие они есть, безусловно. То есть если вот он такой, я его никогда не скажу, что он хороший или плохой. То есть у меня даже это внутреннего этого критерия уже нет. Я настолько тотально принимаю людей, и это настолько здорово, потому что они чувствуют эту энергетику, они, получается, раскрываются и убирают маски передо мной. И когда мы вместе находимся без масок, мы можем достигать абсолютно других результатов, даже если мы просто общаемся. И это клёвое состояние. А, mm -hmm. это Светик, он, наверное, хотел, имел в виду насчет физической близости. Вот нужно тебе какой-то контакт с людьми, с мужчинами. Наверное, скорее всего, Влад, это имел в виду, да? Нет, я как раз это и не имел в виду. Я пока говорил о обычном круге общения, а это как бы твоя тема. Так что я так не думал. Тогда это мой вопрос, Светлана. Андрюша, я жду тебя. Скоро, скоро. скоро. Светлана, вот а, если я вас правильно понял, то а, очень серьезная трансформация изменения в отношении с людьми у вас а, произошла в том, что из того, что вы сказали, Разумеется, что у вас исчезло оценочное восприятие людей. То есть вы не оцениваете, вы не сравниваете, и вы как бы не анализируете. То есть вы принимаете по факту самого существования и бытийности и проявления этого человека. То есть у вас напрочь, вот из ваших слов я чувствую, что там вообще исчезло оценивать людей, комментировать их поведение, реакции и так далее. Оно просто так и есть. Я вас правильно понял? Да, конечно. Uh -huh. uh, спасибо большое. Я рад, что вы озвучили uh, эту фразу, потому что для этого зума это очень актуально. Спасибо. Так... Валерия, бессмертие в смысле вместе с телом? Да, Слава уже ответил, да. Андрей Андрей, Света, расскажите, пожалуйста, какие по длительности были промежутки между своими заходами естественно, естественные дни, которые были два, три, 4 месяца? Ребят, по-разному, откидывала, бывало и на полгода, и полгода бывало, что не могла зайти даже на один сухой день, пока не проработала психику, абсолютно по-разному. Прийти к себе, понять, наконец, зачем мы тут, начать раскрывать заложенные возможности, она сказала это. Да. Так, Слава, приветствую. Что значит эти даты? У меня 16 день рождения. И, кстати, многие автономы для меня детский лепит. Говорят то, что я на мясе с пивасиком неплохо понимала. Евгений, ты просто супер. Я и сама в детстве не хотела есть, но ужасное, что я видела, как младшую сестру заставляли, она плакала и на нее орали. Так, Слава, пишите, Евгений, посмотри в Ютубе число 7. Все числа хороши. Прекрасно тебя понимаю. Слана просто прелестна и хорошая. дальше так завидую ужас. Так, Мария. смотрел, не понимаю, о чем ты думал, что еще интересно подкинешь. Но же вечная, конечно, будет хорошей. Так, Маша, кстати, тоже бессовестно классная. Света, разве автономия не восстанавливает генетический код, настоящий бессмертный код? Ведь со временем организм сбавляется от чужеродных генетикой, вирусов и так далее путем очищения. Ваше тело будет очищено, Оксана, но код бессмертия оно само не считает, если вы не приложите никаких усилий. Вы, Возможно, вы продлите себе ваш... Ваше жизненное существование, то есть если бы на еде, например, вы жили там до стольки-то лет, там до 70, то без еды вы, например, проживете до 90 лет. Вот. Но он, код этот, не вскроется. Она просто очистит вашу физику и позволит вам выйти на новый уровень восприятия. То есть смотрите, что такое, когда мы очищаем свое тело. У нас в теле клеточки. И когда мы очищаем свое тело, например, убираем еду и жидкость, либо очень облегченно питаемся, то у нас прочищается межклеточное пространство. Когда у нас очищается межклеточное пространство, то клетки, мы все прекрасно знаем, что они каждый вибрируют со своей чистотой. И когда клеточки каждая вибрируют со своей чистотой, они на, очисти, на очищенном межклеточном пространстве, они могут соприкасаться своей вибрацией. И каждая клетка в вашем организме начинает взаимодействовать друг с другом. Представляете, какой взрывной результат будет внутри вас? Но если вы не, не узнаете, как этим результатом воспользоваться, то вы просто себя сожгете. Вы, может быть, даже не больше проживете, а меньше, потому что выплеск этой энергии не будет, куда ее? Дать? То есть выплеск энергии это не пойти побегать. Не пойти в спортзал и не проехать на велосипеде 120 километров за 5 минут. Это не про это. Выплеск энергии на вибрационном уровне, не на физическом. И если вы не познаете, как этим воспользоваться, вы просто сгорите. Попалась инфа в Ютубе, что поедание мяса в середине 19 века, Ну не человек так. Была тут информация, что раньше какие-то там годы правители были по 30... Тысяч лет правили, да. Вопрос Светлане. Когда цитируют неких авторов, о которых лично мне понятно, что они темные, прямо черные маги, разрушившие судьбы. Вас не смущает это? Нет, не смущает. Светлана, вы просто чудо вдохновляете. Спасибо, Женя. Так, Наталья. В детстве все дети, по-моему, проходили не едни, я тоже. Накормят и обратно. Родителям было спокойнее, типа накормить и все норм. Да, да, да, это конечно. Так. Все, в Ютубе вопросы закончились. Светлана, вы минуту назад, на мой взгляд, озвучили очень интересную фразу, и я думаю, с этим сталкиваются очень многие люди. Вот вы сказали, что вас выбрасывала и даже на полгода вы не, не могла зайти, а не на один сухой день. И после этого вы сказали, что пока я не проработала свою психику. Вы можете сказать хотя бы вот пару слов по этому поводу, что здесь необходимо, потому что ну вот, в чем заключалась ваша проработка Психики в двух словах или, ну, на ваш взгляд? Ну, давайте, да, скажу в двух словах. Смотрите, когда мы не можем зайти на сухие дни, мы э, можем себя как прорабатывать? М -м То есть мы себе задаем вопрос, я не могу зайти, почему? -э, начинаем раскручивать себя, что меня, э, что меня останавливает э, зайти на сухие дни? Чем мне нравится быть на еде? То есть, если мы на еде, значит, нам это чем-то нравится, значит, нас это чем-то привлекает. И вот так вот и начинаем раскручивать. То есть, чем, чем меня привлекает быть на еде? Вот тем-то и тем-то. И потом дальше идет раскрутка. А вот это и это я чем могу заменить? Вот этим и вот этим. И так начинаешь раскручивать сначала одну сторону, потом другую. И мировосприятие начинает меняться. Ты начинаешь познавать себя, почему ты не хочешь заходить на сухие дни. Ты начинаешь думать, а зачем мне сухие дни? Ты начинаешь, вот мне сухие дни для этого. А я могу вот это достичь без сухих дней. Например, можешь. И ты понимаешь, что тебе психика не дает, потому что ты знаешь, что ты вот это можешь достичь. И не на сухих днях. Зачем тебе тогда входить в эту аскезу, не есть, если ты этого результата можешь добиться чем-то и в другую, то мы начинаем получать вот эту вот цельную картину, что мешает. И очень хорошо, конечно же, это все записывать, чтобы мы понимали, как мы идем, чтобы мы могли отследить, какой результат у нас. Спасибо большое, очень доступно и понятно. То есть, как бы быть честным по отношению к себе. То есть задавать вопросы и, самое главное, честно на них отвечать. То есть вот здесь, наверное, ключевое слово будет честность по отношению э, к своему желанию, или потребности, или цели, или вот как бы вот, то, что касается непосредственно автономии. Спасибо большое. Очень понятно и доступно. Спасибо, благодарю. Да, я всегда говорю про честность. Андрей, Андрей, Света, психология, познание, как он наук на, на этом пути, насколько важна. Вы знаете, как наука психология, я, бы, я знаю несколько психологов дипломированных, и я иногда их слушаю, и я думаю, божечки, где же вы заканчивали, как вы же вы учились. Но есть некоторые люди, у которых нет вообще никакого образования, и их слушаешь, это просто песня какая-то, они настолько чувствуют это все. И, наверное, здесь не именно что как познание психологии, а именно насколько тонко и честно ты можешь воспринять самого себя. Потому что если ты в себе не разобрался, если ты в себя не умеешь углубляться, ты другого не вытянешь, ты другого не прочувствуешь, ты не зайдешь в другого через себя. Понимаете? Вы другого через себя не пропустите. Нельзя через грязную трубу пропустить что-то что еще, Она, она, она забита. И вот пока вы себя не раскупорите, вы другого никогда не сможете ему никак не помочь, ничего сделать. Пока себя, в первую очередь, прорабатываем себя. Светлана, там вопрос в чате, кто-то задает вопрос. Если на сухих днях происходит потеря веса, не значит ли это, что тело еще не готово... Как там написали, по-моему, что значит тело еще не готово к переходу, если теряется вес. Ну, смотрите, вес теряется. Вообще, что такое вес? Мы же всегда весом закрываемся. Вес – это наша программа. И когда мы начинаем облегчать питание, мы же начинаем осознавать по-другому. У нас идет как бы обнуление на физическом плане. С весом уходят наши старые программы, и пока они не обнулятся, даже через физическое восприятие, другого никак не будет. То есть в любом случае, я уже говорила и не раз, что я на своем пути доходила до 32 килограмм. Это просто пакетик костей и ложечка крови. Это было очень страшно. Но э, я не останавливалась не потому, что я вся такая, вот я, я иду, и все, меня никто не сломит. Я просто понимала, что либо я умру э, от гормональной терапии, либо я умру, э, что было 100%, потому что мне уже врач это сказал. Либо я могу умереть, и могу не умереть от истощения. И мне, у меня просто другого пути не было, потому что здесь у меня было 50 на 50, и я пошла там, где 50 на 50, вот и все. Если вы идете в автономию просто, чтобы дойти в автономию, блин, ребят, но ну сделайте другой поворот. Вы все равно в нее придете, если вы познаете себя. Начните с другого ракурса, не с голодового. Если вы чувствуете, что вы сильно теряете вес и вам это доставляет дискомфорт, как минимум дискомфорт в том, чтобы оправдаться перед своими родными, как правило, это бывает, да. Но зайдите с другой стороны, начните познавать себя, и тогда вот эта вот важность еды она отвалится вам не нужно будет, а когда важность еды отваливается, телу зачем э, истощаться? Оно будет тогда у вас стройнее, а не истощаться, но на определенных этапах, то есть э, тело будет делаться тоже в течение некоторого времени. Оно у вас может прыгать вес, и вы можете ничего не есть, вы можете поправить килограмм на 10, на 15. У меня были на ретритах такие люди, которые ничего не ели в течение достаточно продолжительного времени и за это время набирали до 30 килограмм и так тоже бывает это а, не проработанная внутренняя программа она дает разные всплески о это что такое кто-то там жуть какая Поэтому с весом смотрите, начните с другого пути, не обязательно же именно через аскезу голодания. Но просто у нас очень многие даже на голодание, как их называют автономию, да, настолько заходят, не жалея свое, своего тела, и выходят просто на сырых овощах, что, мне кажется, тоже не всегда корректно. Поэтому но изучите этот вопрос более детально, чтобы уже чтобы у вас было все гладенько. Зашли э, правильно, вышли правильно, чтобы не травмировать свою психику. И у меня очень много эфиров на эту тему, как ходить, я же этого не скрываю. Просто здесь не хочу сейчас еще раз тратить время на это. Очень много эфиров, которые, э, в которых я рассказываю, как лучше заходить, как лучше выходить. Светлана, могли бы вы буквально пару слов, ваши отношения или ваш взгляд, третьи зубы? Ну, конечно, они могут восстановиться. Это же, ну, это же сейчас не секрет. Даже если вы заглянете, сделаете запрос в Ютубе, то наткнетесь даже на ролике врачей, которые не отрицают, что третья смена зубов абсолютно естественна для человека, просто единственное, что в открытом доступе и как их вырастить, и что с ними сделать, и как оно пойдет. В открытом доступе есть единичные случаи, то есть единичные я имею в виду, что не в том, что ты утром уснул, да, выплюнул зубы, а утром просыпаешься, у тебя там Великолепная голливудская улыбка. Нет, какие-то точечные зубы вылезают, и это норма. Это первый момент. Второй момент, я тоже свое понимание, даже вот на «Автополстаре» есть про зубы, по-моему, тоже рассказывала, как я чувствую это. Конечно, это все, все есть, это все естественные такие процессы, которые мы, опять же, не можем распаковать в себе. Вот и все. И, кстати, когда вы будете на длительных, на длительных сухих, у многих это по-разному, вы очень четко будете чувствовать, как у вас чешутся корни зубов. Не десны, а именно корни зубов. Это будет прям так отчетливо. То есть она же регенерация идет везде. Спасибо. Друзья, задавайте вопрос. Я пока посмотрю, что там пишут в чате. У меня на облегченке и сыроедение вес стал уходить. Меня это не волнует, но мама сказала, что хорошего в 40 лет будешь выглядеть как девочка. Должен быть вес. Ну, вот смотрите, вас, э, во-первых, тут сразу же видно, что, Наташа, что вас очень эта тема э, не напрягает, а вам она нравится. То есть вам нравится выглядеть как девочка, и вы поэтому делаете акцент. Вот мама сказала, что это плохо, что я буду выглядеть как девочка. Признайте себе честно, и вы себе сделаете ту фигуру, которая вам нужна. Не потому что мама сказала, вы же это озвучили, не потому что вы переживаете, что... Мама так вам ответила, потому что выглядеть сорок 40 лет как девочка, это, мне кажется, великолепно. Светлана, можно ли сказать, что если была без еды 5 дней и дальше никак, то это вероятно, потому что решила, что мне достаточно тех небольших достижений и той калии, которая есть сегодня. Да, у каждого же свой ритм, поэтому не стесняйтесь, не надо гнаться за кем-то, идите в своем режиме. Если вы будете идти в своем режиме, вам будет проще осознать те моменты, которые с вами происходили, вы сможете их как фундамент заложить, хорошо проработать, как фундамент заложить, и тогда вас на большее, чем на это, откидывать назад не будет. Чем лучше вы проработаете саму себя, тем быстрее и больше вы будете набирать шаги вперед. Вот, на салатах вначале худела, а потом вес очень даже набирался. Длина была что очень прост, просто, а вес растет, да. И пока не решу, что ставлю теперь другую цель, не сдвинусь, а не напрягайтесь, самое главное. Как только мы начинаем очень много думать, напрягаться и выискивать из того, что не можем найти, то ничего, мы, мы просто закроемся для самого себя. Нет цели, наслаждайтесь. Просто наслаждайтесь то, что есть вокруг вас. Это все к вам придет. Вы от самой себя, если будете к себе относиться достаточно бережно, вы от самой себя никуда не денетесь. Оно к вам все придет. Но если вы будете настойчиво ковыряться в себе, искать те моменты, которые на данный момент скрыты по каким-то определенным причинам, вы их еще больше закроете. Поэтому расслабьтесь и просто наслаждайтесь. Если нет сейчас никаких целей, это тоже не хорошо, не плохо. Никто не сказал, что у вас обязательно должна быть какая-то цель. И если у кого-то есть какая-то цель, а у вас нет, то вы не, это не говорит о том, что вы какой-то или какая-то не такая, что вот я какая-то вот обесцеленная. Нет, это просто говорит о том, что вы сейчас можете передохнуть, заняться собой, насладиться тем, что есть вокруг вас. Вот и все. Работа стотысячный закрутили закрутить бы жиру и пока в одного кручу. Ну, Серега, клево же что-то. Жри, пока жрется. О понятно, спасибо большое. Это сказала про маму, так как программа внешности и веса со стороны родителей уже задается. Ну, уходите от программ, позвольте их программам быть их программами. Не, не вовлекайтесь в чужие программы, не вовлекайтесь в чужое мировоззрение в чужой мир. У вас есть свой мир. Наслаждайтесь им и позвольте другим в их мире э, ставить себе те программы, которые они хотят поставить. Не осуждайте их за эти программы. Это их программа, они должны прожить. Те высказывания для вас, которые они приготовили, они тоже должны прожить эти высказывания, подготовленные для вас. Просто их наблюдайте, не втягиваясь, и все, и никаких проблем не будет. Светлана, почему вы называете сухими? Ведь как мы себе внушаем, то с нами происходит. Мы сушим организм. Если назвать естественными днями, это легче для организма. Намного естественное все проходит. Андрей, потому что естественные дни для вас ⁇ это дни с едой. И если вы себя будете дальше обманывать, то вы никуда не зайдете. Вы их можете назвать естественными днями, вы их можете назвать днями изобилия, вы их можете назвать автономии, сухими днями, голоданием, там, великолепное проживание 36, 36 часов самого себя. Вот назовите, как хотите. Но если нет понимания, вы делаете это, чтобы что то результат будет часовой. Вот столько-то часов и не больше. Поэтому если мы говорим о словах, то научитесь думать глубже про слова. Научитесь формировать свои высказывания именно так, как эти слова заложены. Потому что мы очень боимся, например, каких-нибудь слов, говоря «Ой, они иностранные», «Ой, они это». Лучше посмотрите, откуда появились наши слова – Посмотрите буквицу, посмотрите веды, откуда все пошло. Посмотрите вот эти знания. Они будут вам более понятны и более актуальны. И вибрационный состав ваших слов, он поменяется. И вы тогда для самого себя начнете себя кодировать своим познанием, откуда, из чего и как это все произошло. И это вам будет более полезно. А то, как вы назовете жизнь без еды, несколько часов без еды и без воды, это вас ну, никуда не приведет. Поэтому ну, если вам так удобнее, то можете так говорить. Мне вообще абсолютно без разницы, как их называть. Если я понимаю, к чему я иду, то я могу хоть как их назвать. Это мне же главное, куда я иду, не как я называю свой путь. Мне же важен этот путь, мне важно, куда я иду. Если я буду говорить, что вот это вот не путь, это путь, это путы, путь это еще что-то, я могу себе придумывать хоть, хоть что. Вот. Я могу себе назвать, там, я иду по великолепной дороге в светлое будущее, и по колено застревать в говне, то что толку -то от этого будет? Видишь, Светик, тебя же тоже научат кое-чему у нас в да. Благодарю, Светлана. Да, уже так и живу комфортно в теле без еды и спорта, и ощущение тела. Еду наблюдаю и через ощущение, как работает, редко очень пробую что-то. Вернее, без еды, но в спорте. Клево. Светлана, у меня еще такой вопрос. Mm -hmm. Могла бы вы озвучить, если это, конечно, имеет место у вас? Если у вас э, или сформировались какие-то внутренние жизненные принципы, которые являются как бы вашим э, фарватером или маяком, а, которые как бы определяют вас по жизни, но ну, чтобы было понятно, я вот приведу, э, озвучу несколько своих от принципов «я становлюсь тем, что в себе открываю». Вот. Или, например, внутренняя реализация – это ключ к реализации внешней. Вот у вас есть что-то такое подобное на данный момент? Ну, я могу сказать, что если бы я за что-то цеплялась, ну, наверное, придумывала бы для самой себя какие-то лозунги, то мне было бы очень сложно придумывать новое. То есть я бы понимала, что если я из этого лозунга выросла, то мне нужно обязательно придумать следующее. А если я не придумала ничего для себя, то я просто иду и наслаждаюсь. Наверное, так. Потому что я уже ребятам говорила, бывает просто такие осознания приходят, чаще всего это бывает ночью, под утро. И вот приходят, бывают такие осознания, ты понимаешь, что их вот столько вот просто, вот такой космос внутри тебя идет, снаружи тебя, то есть ты вот в этом круговороте. Ты это осознаешь, ты это понимаешь, ты это принимаешь, но сформулировать слова, например, ты их пока не можешь. То есть то, что я вам сейчас говорю, во мне это сформулировалось где-то, я это увидела, наверное, где-то примерно вот так вот, да, примерно вот то, что я вам говорю, я увидела это где-то, я сейчас перепроживу вот это вот, переосмыслю то, что я увидела вот эти вот вот этот вот космос, что будет дальше. Потом я только смогу это облачить в слова, чтобы донести опять до вас вот эту вот информацию. И себе вот какие-то вот лозунги, это настолько быстро, настолько молниеносно, настолько много всего приходит, что, чтобы что-то сделать, но чтобы как-то себя, себя настроить на какой-то на какой внутренний лозунг, ну, наверное, нет. И единственное, что сейчас я не том, что этого придерживаюсь, а это во мне просто закрепилось, и на данный момент меня это устраивает, это безоценочность и безважность. То есть у меня нет важности. У меня есть, например, на сегодняшний день приоритетность каких-то целей и задач. Но важности в них нет. И когда мы убираем важность, тогда у нас убирается и оценочность. Когда убираем оценочность, убирается важность. Когда нет важности и оценочности, у нас нет ожидания. Когда нет ожидания, нет разочарования. Вот. И поэтому вот так. Ну, вы очень сейчас красиво все это озвучили, потому что как раз мы вчера ночью до 6 утра вот разбирали вот это ожидание. А оценка и то есть я тоже как бы топил под чтобы не было этой оценочности но было сказано что как бы вот без этого здесь как бы обойтись нельзя а вот вы как раз сказали очень в тему и конкретно и понятно спасибо вам большое это было самое крутое за сегодняшний вечер благодарю Светлана, да, уже Я не раз обнаружила, обнаружила, что, да, что… Да, да, да. А, вот смотрите, так эти формы энергии, несмотря на то, что они выше по уровню, чем материя, задержаны в материальных сочетаниях по причине того, что энергия появляется везде, и даже в материальных формах, и при этом запутывается, задерживаются в своих э, творениях, имеющих материальную форму. Вы что-то зачитываете что сейчас, да? Да, да, да, да. Я задала вопросы, и у меня сейчас я зачитываю, да, потому что это очень важно. Я несколько раз прочитала и э, хотела. А я вот даже не книга. понимаю, о чем вы говорите. Я вопрос, видимо, пропустила даже. Это именно про энергии. Вот смотрите, какой бы вы вопрос сейчас ни задали, то, что вы читаете, вы не прожили через себя. И то, что вы хотите от меня получить ответ, не проживая своего вопроса, вы не получите его. Что бы я вам ни сказала, он у вас даже не уяснится, потому что вы не перепрожили тот вопрос, который вы хотите задать. Это мне сейчас надо сформулировать то, что я прочитала, в свои слова, правильно? Да. Хорошо, сейчас. Ваши мысли влияют на внутреннее состояние, которое проявляется в соответствии вашему внутреннему состоянию. Ну, смотрите, ребят, когда вы понимаете, что, когда вы собираетесь, кто я, когда вы понимаете, что такое мысли, вы очень долгое время можете существовать вне мысли. Это абсолютно иные состояния, и когда вы существуете вне мысли, то внутреннее ваше состояние оно находится вольным и когда вну, ваше внутреннее состояние и внешнее находится вольным то есть свобода свобода это юридическое слово да больше а воля это если мы опять же вернемся в наш русский язык а воля это как раз воля это душа которая вольная а «свобода» – это просто юридическое слово, которое мы все пользуемся, потому что оно нам понятно. Но когда мы говорим слово «свобода», мы себя закольцовываем в круг закона. Мы за вот за кон, который у нас, мы э, за него выйти даже не можем. Мы э, Получается, мы в кону еще себя закольцовываем в закон. Вот. Поэтому «свобода» – она очень узкое и очень ограниченное слово. И когда вы начинаете разбирать, откуда вообще все это появилось, то вы очень многие вещи понимаете, видите и начинаете воспринимать это по-другому. Ну, поэтому воля, воля это вольно, это просто, это воля, это все. А свобода это вот такой вот кусочек свободы. Так. Светлана, вам известно, как воспользоваться энергетическим выбросом при соприкосновении клеток в очищенном организме и где можно что-то такое поискать? Оксана, мы сейчас это будем разбирать в Клубе Вечных, когда придем к этому. Я не скажу, что я прям знаю, как это делать, но я вам скажу, что я это делаю. Делаю настолько, насколько я расту сама в себе. Так я это и реализовываю. Так, Светлана, каждый раз вы даете информацию, которая стряхивает и, будет, и будет, будет сознание. Благодарю, благодарю, Наташа. Я с огромным удовольствием это делаю. Да, ребятки, если нет вопросов, то я вас буду покидать. Благодарю. Всем огромное спасибо. А, задавайте вопросы, пишите, а, пишите в личку. Автополстар всегда выставляет контакты. Добавляйтесь, пишите. А, с огромным удовольствием прихожу к вам, когда приглашаете. Просто у вас сейчас много спикеров, они все великолепны. И, возможно, не всегда получится в четверг, потому что их очень много, и вы все, мне кажется, чем больше вы их видите, тем больше у вас понимание и восприятие расширяется. Я благодарю и Zoom, и Автополстар за то, что приглашаете, за то, что слушаете, за то, что задаете вопросы. Мне с вами всегда очень приятно. Если будете приглашать, я буду с удовольствием приходить. Спасибо вам огромное и всем пока.